Валентина Макудинова, агентство новостей тв -2. Павел Николаевич, как вы сами для себя объясняете то, что с вами произошло после вот президентских выборов? Потому что вы в них участвовали, потом началось административное давление и на вас, и на ваш совпоз, были многочисленные проверки. Вот какой вы себе даете ответ? И вообще не пожалели ли вы, что пошли в политику? Нет, если вы что-то делаете в жизни, то жалеть об этом не нужно. Потому что в этот момент, когда вы принимаете решение, это абсолютно правильное решение, вы действуете ну, скажем так, в соответствии со своими желаниями. Это, на мой взгляд, неадекватное действие ну, противоположной стороны, именно власти. Потому что ну, никто не рассчитывал, наверное, из них, что наша программа «20 шагов» в, президент, в президентскую кампанию получит такую поддержку населения. Они не ожидали. И их реакция может быть разной. А мы, например, надеялись, что реакция будет такая, что давайте сядем за стол переговоров, создадим правительство народного доверия, попробуем взять лучшее из нашей программы. А у нас совершенно нормальные предложения, причем даже для так называемых либералов, для ну, капиталистического общества, потому что налоги, налоги для богатых, отсутствие налогов для бедных, чтобы ресурсы все-таки работали на страну. Это предложения, которые реализованы в том числе и в капиталистических странах – Норвегия, Швеция. То есть это такой, э, ну, скажем так, социализм э, с человеческим лицом. Вот. И наши надежды были в чем? В том, что мы, предоставив эту программу, а она поддержку населения, ну, точно э, больше 9 миллионов э, получила, Значит, мы надеялись, что будет диалог. Власть решила по-другому, что никакого диалога не будет, надо затоптать э, ну, троски социализма, грубо говоря, потому что не зря... Игорь Андреевич называет такие предприятия, как наши, народными предприятиями. У нас народ действительно получает достойную зарплату, он получает социальные льготы, которые получали в Советском Союзе. И мы показали, что в условиях даже такого клиптократического капитализма, который у нас сейчас существует, можно жить достойно и давать возможность жить всем гражданам. Вот. Это сильно разозлило. И мы видим не только по нашему хозяйству, и вот по Солесибирске в Иркутской области, и по Звениговского Мария и по другим хозяйствам народным, что нас пытаются каким-то образом да, выровнять, знаете, как: либо ты делаешь хорошо во всей стране, как у нас, либо ты начинаешь делать так, что плохо у нас, тогда ну, нету таких положительных примеров. Мы это видим. Ну, честно, я считаю, что мы абсолютно правы, мы все сделали абсолютно правильно. А вот власти, вместо того, чтобы после диалога любой, любой, любая выборная кампания это диалог. это...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 Вот у нас есть программа, как, откуда взять деньги, понятно, потому что такое расслоение общества и такие абсолютно непомерные доходы чиновников и олигархов, ну их надо как-то налогами обложить. Вот. И я думаю, что именно то, что наша программа поддержку такой получила, сильно разозлила власть, и она стала нас так затаптывать. Ну же я все сегодня приехал, значит все нормально, не волнуйтесь, все будет хорошо.